Всем привет дорогие друзья, с вами Чайук ТВ в данном ролике я покажу топ-10 топ-ходов в игре Among Us. Ролик очень интересный, поэтому давайте наберем под этим роликом 1000 лайков. Также, пожалуйста, подпишитесь на канал, если не подписаны, потому что 83,3% людей смотрят мой канал без подписки. Но если именно ты прямо сейчас подпишешься на канал, то мы сможем добить 20 тысяч подписчиков. Для меня это очень важно, тебе просто подписаться, поставить лайк, ну а теперь мы приступаем к отзывам. Люди, вы забыли про Майнкрафт. Из-за того, что Among Us очень популярный, люди начали хейтить Among Us. Но на самом деле это же круто то, что разработчики сделали настолько крутую игру, то что даже в Minecraft стали меньше играть. Да и тем более это не проблема Among Us. Если ты ставишь оценку Among Us, значит ты должен оценивать игру, а не положение других игр. Так что мы сидим и осуждаем тебя все вместе. У меня есть читы. Такой чит, а там 10 окон меню читов, читы имба, а сама игра просто кал. Если ты считаешь то, что игра плохая, то зачем же ты в нее вообще в принципе играешь? Зачем ты ей портишь игру, если она тебе просто не нравится? Да тем более кал это ты, потому что все игроки заходили в игру просто нормально поиграть, ну а тут ты появился со своими читами. А читы мы все тоже осуждаем, потому что когда ты хочешь нормально поиграть, и появляется вот такой читак, немножко пригорает, да и в принципе, даже отношение к игре меняется. И также из-за таких, как ты, покидают игру. В общем, не скачивай читы, и просто нормально играй, и выполняй задание, тогда будет игра процветать, и мы все будем максимально рады. Но еще было бы неплохо, если бы разработчики наконец-то обнову завезли. Игра фигня полная. Леона нет, даже Шелли нет, вообще ни о чем. Кто не понял то, что все вот эти компоненты есть в игре Бравл Stars. Но походу в голове у этого человека должно быть все так, что в каждой игре должен быть какой-то компонент из игры Бравл Старс. Однако я не понимаю, почему же игроки Бравл Старс лезут к нам в Among Us. Ну если ты хочешь поиграть, то просто играй. Но если ты пишешь какой-то плохой отзыв, то тогда делай его максимально информативным. Потому что если его разработчики прочитают, то они будут вообще в непонятках. Потому что Бравл Старс и Among Us. Мне очень сильно жалко разработчиков, если они читают отзывы игры. Также официальный твиттер Бравл Старос писал твиттеру Амон Поэтому, если актуальность игра Амон не будет проседать, то тогда, возможно, еще будет коллаба этих двух игр. И мне было бы очень-очень сильно интересно посмотреть, что бы из этого получилось. Но, к сожалению, никаких Леонов, никаких Шелли в эту игру не добавят. Тупая — это не игра, это тупая — за это одна звезда. Да, Светлана, если ты пишешь отзыв какой-то и хочешь туда много слов добавить, то тогда тебе надо пополнить лексикон, потому что с таким тухлым запасом слов ты ничего толком не объяснишь. Игра плохая, и за нее забросили много игр, не советую многим. То есть ты не советуешь игру многим, потому что игра просто очень сильно популярна? Где твоя логика? Если из одной игры перешли в другую, то это значит то, что проблема у той игры, из которой ушли игроки. Но я боюсь то, что такая участь ждет и Among Us, потому что они так сильно трудятся над игрой, так сильно заморачиваются над обновлениями, что обновы просто очень сильно редко выходят. Игра стрельнула прям масштабно осенью 2020 года. И с этого момента не было никаких крупных обновлений. Только немного такие были небольшие косметические обновы. Поэтому нам стоит только пожелать удачи нашим разработчикам. Одна звезда. Санин. Лох. Санин, если ты это смотришь, то не обижайся, ты не лох, наверное. Мне интересно просто, кто этот Санин? Санин это имя, отчество, фамилия или это диагноз? И то самое чувство, когда кибербуллинг перешел из самой игры еще и в отзывы. Одна звезда, потому что Бравл Старс лучше. Вот то надоели эти люди. Если Бравл Старс лучше, то тогда иди играй в эту игру. Зачем ты трогаешь Амон Кас? Да и тем более у Бравл Stars тоже сейчас проблемы, у них такие дикие баги, которые они не могут пофиксить. Да и в принципе нельзя сравнивать эти две игры, у них абсолютно разная задумка, это абсолютно разные игры. Да и тем более игра, в которую играют игроки, она автоматически не может быть плохой, потому что она нашла своего потребителя. Это игра для мелких, поэтому одна звезда, обратите внимание на аватарку. На аватарке есть персонаж из игры Бравл Старс, и мне интересно, автор хотел сказать то, что, мол, в Бравл Старс играют взрослые мужики? Но, ну, возможно, сейчас фанаты Бравл Старс скажут, да там а, взрослые люди в нее играют, например, там Холдик, Ауру, они же взрослые. Они играют в эту игру, потому что это для них деньги, они зарабатывают на этой игре, потому что они ее снимают. Но я уже уверен с вероятностью 95% то, что эти ютуберы заходят в игру Brawl Stars только для того, чтобы записать ролик. И что касается э, того, что, мол, в Among Us играют мелкие. В игру Among Us, правда, играют маленькие дети, и они... Они пишут в чат всякую брехню. Однако, когда взрослый человек играет в игру, он просто ничего не пишет, он достаточно пассивен. Поэтому взрослый человек себя никак не проявляет, и поэтому его просто никто не замечает. В общем, я все веду к тому, что в игру Among Us играет много взрослых людей. Одна звезда потому что ведет к самоубийству. Самоубийству. Автор данного отзыва бы написать учился, а потом уже писал всякую брехню. Легенда о том, что якобы ОМОН убивает, пошла из Казахстана. В Казахстане какая-то женщина рассылала сообщения в родительские чаты, в мессенджере, ватсап. И потом данная фигня перекочевала во все страны СНГ. Только есть дичь такая, то что в эту фигню верят взрослые и родители запрещают играть своим детям в Among Us. Ой, извините, выходилку-братилку Among Us. Вот такая дичь. Вот такие отзывы были в данном выпуске, мне было их достаточно сложно искать, потому что я постоянно вижу отзывы по типу того, что не устанавливается Амонкас и то, что Амонкас вылетает, среди этих отзывов сложно найти веселые. Но если в твоем запасе есть парочка тупых отзывов в игре Among Us, обязательно, чтобы они были веселыми, скидывай мне их в группу. Там будет ссылка на пост, специальный под которым ты сможешь в комментарии скинуть скрин тупого отзыва. Также подписывайся на телеграм-канал, ссылка на него в описании. Давайте там добьем 300 подписчиков, я туда интересную инфу скидываю. В общем, что делать, ты знаешь, также наслаждайся сегодняшним днем. Сегодня воскресенье, завтра опять рабочий день, завтра опять школу, жизнь, боль. В общем, на этом все. Всем пока.